Прекрасно служение у нас в Как прекрасно, когда вся церковь участвует. И, и идет такое взаимное переливание. И взаимно Мы все получаем. Все и благодать. От того, что вот мы все такие разные. Ну вот, у вас, различны. Но вот э, Дух у нас один и тот же. У вас, и, один дух. и у нас один Господь, Иисус и Христос. И мы, и один Господь Иисус Христос. Сейчас вот Олег Григорьевич читал и, вот этот раз. Рассказ. Олег Григорьевич рассказ, рассказ. А вол вол волшебное, имя. волшебное имя. И я вспомнил, как мы один раз если вспомнил, как в Казахстане в Казахстан. возвращались с семьей и, а, из Щучинска. От Чучинск, И дорога была вот такая. И по тебе еще много крив, волнист и я был за рулем и бях зад вулана. и сзади еще сидели наши друзья и бяха наши приятели сестра со своей маленькой дочь на было раннее утро и, с и они спали. И, спали и наташа рядом сидела в пол и э, я шел на хорошей скорости. С скорость, и обгонял большой тир. И из исприваривал один тир. Дорога была в две линии. Две и э, я пошел на обгон. И, другу, и, и я не заметил. И не забелязах. А вы знаете, да, так как дорога была вот такая волнистая. Так такая на волне, то, встре... э, как? Да. то за холмом э, встречная машина. Э, Зад холма, кула такой отвидвашь, камназ несё виждешь. И она летела нам на встречу. И та летишь Я ее не видел. И я с неё виждых. И вот эта машина вдруг вылетела из-за холма. И тази зе кула из видношь летя за от зад холма. И прямо летела к нам. И направо летишье камназ. Лоб-лоб. Лице к лице. И знаете, я тогда вот рефлекторно. И тогда в рефлекторно. Я просто закричал А. А с просто из виках А. Ну просто от страха. Потому что я понял, что мы сейчас погибнем. Потому что у меня хорошая скорость. И, на и встреч нашла на хорошую и скорость. И Белый большой Мерседес, бял, Мерседес. И Наташа, которая сидела рядом и Наташа, и, отстрани, тя събуди, и она закричала Иисус. И извика Иисус. Просто Иисус. Просто Иисус. Я вот этому удивляюсь. Я с Натовасью Почему я закричал А? За что извеках, А с языках А. Наташа закричала Иисус. А Наташа языка Иисус. Вот я вот этому учусь. Я все То что у меня изо рта во время таких. За что то подмой твоё время вот таких ситуаций. Ну вот другие слова вылетают. Другие думы излезают. Не знаю, я все учусь вот кричать Иисус. Я все все учу до Иисус. И я не успел отреагировать. Я не успел отреагировать. Значит. В самый последний момент, на последний момент я дал влево, аз, э, влево и наша машина улетела на обочину там был гравий там и машина каков и машина потеряла под контроль и кулата просто контроль на вот этих мелких камушках Может, эти она просто вот так тебя просто полетела такая, долети. Мы были на пригорке вот таком. И я перестал управлять своей машиной. И, не может да И в этот момент машина почему-то вдруг начала опять вылетать на дорогу. И, в тот момент по причина кулата да на И начала залетать под рядом, под рядом идущий тир. Тир. тир догнал нас и мы залетали под его колеса. встречная машина пролетела мимо но у нас теперь другая угроза сейчас вот под этим тиром нас просто пере и вы знаете вот в тот момент когда Наташа закричала Иисус и момент, когда Наташа Иисус и это все произошло в Просто в доли секунды. Мы просто вот вместе вот это пережили. Какая-то сила нас взяла. Не и просто вывела нас из потира. И не от, от, от тир. Я ничего не мог сделать. А ничто не может просто вот какая то рука вот так вывела. не испотела, развернула нас. И мы остановились мягко, очень мягко. И много меку спрях на пути Немножко на обочине, на обочине. По-моему, та машина, которая мимо пролетела, она вернулась. И кула такую эту мину по краю нас Потому что водитель подбежал. Шофёр двинули при нас. И заглянул к нам. Погляд на не. Говорит, у вас все здесь как раз. Имказала налетлиев сечку. Все у нас слава богу. И не имказан сечку и слава богу. Но я хочу сказать, призывайте <решки> Да моишки слетели, вот так Мы лежали пугледнани. передо Под ножа такая лежаха предмети. И это было конечно все очень сверхъестественно. И беше много сверхъестественно. мы благодар... поблагодарили иисуса и, Иисус. и вот сегодня у меня вот такой вот ну, призыв ко всем нам. И таков, э, вас. ну вот написано Писано е, ну, всякий призвавший все имя господь, господь спасет ну, вот уникальное имя Иисус уникальн действительно спасает На не только духовно не, не только наши души, души оно спасает даже физически спася и физически и у меня вот такое свидетельство и сегодня такая, такого и я хотел бы сегодня еще немножко напомнить напомня, а, потому что у нас были пройдены определенные темы же теми, и мне важно сегодня Коротко сказать. Чтобы по крайней мере мы это не забыли. него заправим. потому что следующее воскресенье у нас будет служение в другом месте. Это будет по бульвару Сливница 48. Можете прочитать объявление с 10 часов утра до 12. 10 до 12 приезжает наш главный епископ, главный не епископ из лос-анджелеса Лос ким, ким дэвид он уже прилетал чтобы провести здесь конференцию и да Это было дух. до пандемии и также мы проводили совместное служение и, с, болгарской с болгарской церкви и другие церкви также и приехали и, другие церкви. и было прекрасное служение и много служба. очень много людей вышло на, на Исцеление. Много хора, много хора за, за исцеление. На покаяние. За покаяние. Потому что Иисус и сегодня испасает. и дней спасява, Он и сегодня исцеляет. Исцелява. И э, у нас служение будет в большом зале. И мы службу в это зала. И мы попросили семью Тауткус опять провести прославление. Поэтому там будет и болгарская группа прославления. И ирландская группа прославления. И ирландская, и ирландская, группа прославления. Наполовину сна, с нашей группы прославления. С на церковь. церковь. И я просто хотел бы немножко, чтобы мы запомнили. И да запомним, а, потому что очень важная тема сейчас идет. Те, много тема, а, в прошлый раз я проповедовал о том, что апостол Павел де, делит людей вообще. И Я сегодня хотел провести а, интеграл проводя кату интеграл ну, такой итог кату извод такое заключение <към> заключение что апостол Павел делит людей апостол Павел дели хорта на душевных на вот сегодня брат Эди хорошо сказал Эди много добрее сказал это к сожалению пока еще че, за сожалению все още, мертвые люди с, для Бога за сожаление мертвые хорта за Господу Бог их не видит Господь не ги вижда. Потому что Бог сегодня все, Бог Отец все воспринимает. За что Отец Через Своего Сына Иисуса Христа. Через свой сын Иисус Христос. Так как Иисус Христос первенец из мертвых. И той, как Иисус Христос первенец мертвых он первый пристал пред Бога. Во всей славе Вовсю во Алтасиислава. Библия говорит, что Бог свою славу отдал Сыну Своему. Библия что и дал на Свой слышит молитвы Сына. Или молитвы, которые произнес Сын во имя Его Сына. Или и все произносят во имя на Помните слова Иисуса Христа? Ли, на Иисуса Христос. Иисус Христос говорит. Той Он и сегодня это говорит. Писание, Его слово не изменилось. Слово Он не говорит, си что меня. кто исповедует имя Мое то казва, исповедует ми, пред людьми пред хората, того, того и я исповедую перед отцом моим него, небесным а кто постидится а кто имени моего на земле имя тук на земята, того и я постужущ пред отцом моим небесным, от се пред мой небесным то есть здесь мы слышим и нам становится понятно. И не стало ясно, чьи молитвы Бог слышит. Молитвы чува Бог не слышит молитвы душевных людей. Не молитвы на Потому что по Писанию они не имеют духа. За Писание, от дух. Но я сразу же сделаю поправку. Обаче, виднага, вы, вы знаете, чьи молитвы Бог в первую очередь слышит? Ли, чува на Бог слышит молитвы душевных людей. Когда они на, на грани покаяния. Когда они вот-вот и уверуют. Когда они вот пришли, может быть, куда-то. Может быть, в церковь. Может быть, на, на какое-то евангелизационное, евангелизационное служение. И Бог ради того, чтобы они уверовали. И Господь да но являет на таких чудеса. Эти, именно эти люди Точно тези хора получают мгновенные исцеление, получают освобождения мгновенное, мгновенное освобождение спасение, спасение и даже воскрешение и даже воскресение скажи на это Аминь". Скажите, Аминь". Аминь. трансформация от душевного трансформация от душевнее вторая категория это плотские и и э, речь идет уже о христианах за которые уже родились выше. Со, со родили свыше свыше но которые все еще по каким-то причинам все по причини, живут по, по плоти. и молитва их и молитвы, апостол хорошо написал апостол уписал просите молите, и не получаете, потому что просите для вожделения воюющих в членах ваших в ви, то есть плоский человек, плоский человек в своих молитвах в Пока еще. Все оштей, По своему возрасту. По свой возраст, просит для своей плоти. Мол, нечто, за нечто плот. ну, Бог, ну дай мне вот. Господи, дай еды. мне еды, храна. Дай мне одежды. Дай мне трэхи. Дай мне денег, папа. Дай мне пари. Знаете, как о нашей церкви хорошо думают? Знаете ли, как мысли думали за нашу церковь? На этой неделе ко мне пришел человек. На этой седьмой неделе человек. Ну это не осуждение, наоборот, не хорошо. обратно туда. Хорошо, что у нас так думают. такая Вот за я слышала вашей церкви. Я, как бы, сам за вот я хочу в городе Варна. Иском В Болгарии. Его Болгария, целый, э -э целый ряд лабораторий. Но мне нужна определенная сумма Но денег. Сумма. Вот в Арне мне предложили целое здание. И он нажимает квадратуру. И, той, -то. И мне, не, мне нужна всего лишь определенная сумма денег. Казба, определенная сумма. Какая сумма денег? Как Один миллион четыреста тысяч, тысяч евро. Может быть найдутся у вас в церкви. Может быть, в церкви вот эти вещи Ну меценаты как Или хоро... просто желающие люди, Желающий... которые пожертвуют Куй мне сумму. В сумму. Вот есть у нас в церкви такие... И мы в церкви не такие... Раз, два, три, четыре, два миллиона, да? Вы два миллиона даете. Ну, есть люди такие у нас я рад, что о нас так думают, у что... нас на церковь миллионеров. Че, на миллионерите. Это... Да, мы просто приглашаем. Церковь меценатов. Ми, и я это очень серьезно, потому что у нас в церкви на самом деле и казвам, уже есть очень в... богатые люди. И, церковь не и много будет еще больше богатых, богатых и людей. И для чего? Все още... Для, для... царства чтобы Боже, расширять границы Боже Божьего царства. Поэтому, если что, обращайтесь. Чем сможем, постараемся, по, по крайней мере, постараем. ну реально у нас есть чем помогать. С по крайней мере помолимся, да? Понимаете, если помолим. Для, для начала. Вот, и я в большей степени о том, что... Вот плотский И в христианин, плотски христианин. Он какое-то время еще просит для своей плоти. За время той молит за свой -то плот. Вот Бог дай мне, Господи, дай мне деньги. Пари, дай мне квартиру. Дай мне апартамент. И это неплохо. Не в этом тоже уже есть вера. Но я бы хотел бы сегодня подвести к последней грани. Вы хотите знать, как молятся духовные люди? Но это же наша цель, правда? Твоя наша цель на мы же не хотим всю жизнь оставаться не своей христианской жизнью, младенцами. Живот в живот И Библия об этом четко говорит. И Библия это много ясно указывает Духовный он не просит для плоти. Что духовнее не за Почему? За что? Вот сегодня я дам вам хороший ответ. Что -то, что Вы знаете, как молятся духовные христиане? или как все молят духовные христиане? Например, Исаия так молился. Я, я тоже считаю его христианином. Слушай, что за христианин. Как и Давида. Как и Давид. который хорошо знал Духа Святого. много Дух. И очень много пророчеств написал про самого Иисуса и Христа. пророчества написал за Исаия молился. Исайя молил. Вот я. Этуме. Возьми меня. Ме. И делай, что ты хочешь. И правит то тискаш. Вот молитва духовного христианина. Твоя молитва то на духовен христианин. И я думаю, что Самый большой пример, конечно, нам. показывает сам наш Господь Иисус Христос. Не сами Иисус Христос. Потому что его молитва. молитва? Впрочем, не моя воля. Но твоя, да будет. Но это да будет. Вы слышите меня? Господи, делай то, что Ты хочешь. Господи, тву, а -то Не то, что я хочу, Не тву, а, -то а, а то, что Ты хочешь. А тву, а Это искаш. молитва нашего Господа твоя молитва Иисуса на наше, Христа. Иисус И вы знаете, в чем здесь такой интересный момент? И знаете ли, интересный момент Когда вот мы вот так молимся. Господи, возьми меня. Господи, меня. Да будет воля Твоя. Да, нека будет твоя -то воля. Делай то, что Ты хочешь. Знаете, что Иисус Христос говорит в Нагорной проповеди? Как Иисус Христос в си проповеди? Он говорит, ищите прежде То Божие. Казва, да Царство Божие, и правду Его, и истина, а все остальное, По что оно, оно приложит. Приложи. вот и все. Вот молитва духовного человека. Молитва на Духовного человека, христианина. На духовен христианин, который живет уже не по плоти. не по плоти, А по духу. А по духу. Они друг другу противятся. Противят плоть друг. противится духу. Противи и дух духа, противится плоти. Аминь духа амин или не аминь? Амин? И в тот момент, когда мы. И в тот мы... момент, когда ты они... не вы знаете, вот сегодня вот, Эдди хорошо сказал. Эди много каза, вот, я еду туда-то, туда-то ради того, чтобы спасать. «Задо спася вам. И вы знаете, вот когда мы служим Богу, служим, на Господь, вот, раньше я переживала своих родных, которые еще не уверовали. Родни, нитиси, не за свою маму, которая еще за майка не уверовала. За своего брата, который еще за братца, не, кой не повервал. И потом мне Бог просто проговорил. Спасай. Спасибо Того, -то, кого я тебе скажу. то Кто готов? готов. А Бог пошлет людей «По Твоим близким, за близким. Для того, чтобы спасти их. За, да, Потому что нет пророка за пророк в своем Отечестве. И не лечит врач домашних своих. И не Это врачебный постулат. Законы на Он не вошел в канон. Не в Это написано в послании от Филиппа. Я читал эти апокрифические послания Нового Завета. Но не, не, нет пророка в своем Отечестве Я в свое а, вот это написано так, а и очень практически невозможно проповедовать своим домашним и почти невозможно да проповедуешь на они скажут и мы знаем же, тебя с детства что ты, ты там лепечешь что ты там лепечешь ты еще под столом ходил, когда я там уже под то Вот радостная вещь сегодня. Давайте мы устремимся вот в меру полного возраста Иисуса Христа. И начнем служить по духу. И дослужим да по духу. Ходить по духу. Да по духу. Двигаться да по, да духу. по духу. Молиться да по да духу. Молим по духу. Жить по духу. Да Тогда все остальное, туда, все остальное, оно просто приложится. Бог просто сам будет Господь прилагать. Просто, сам, прилага. просто огромные деньги будут приходить просто на то, чтобы Царство Божие расширялось. За то, что Царство Божие Потому что расширяло. ты, уже, ты уже будешь думать не о своем, за что за свое а в большей все. степени будешь думать а степень, что ты о Божьем. За -то. Скажи аминь. Скажите, аминь. Слава нашему Богу. Слава на наше, сегодня у нас трапеза Господня. И сегодня у нас есть подготовительное слово к трапезе. Несимумене подготовительного слова за трапеза там. И сегодня нам послужит брат.